Еду к тебе я, ночными проспектами. Музыку наматываю на шины. Память картинки не корректная. Фоном и стыдные, и смешные. Воздух, как будто уже кем-то выдышен, Нет его. Кончился, пересох, но... Хватит минуты. Звонок один, выбежишь. Теплая, родная... В глазах намокла. Очень скучала, и радости не таит. Милая, безумно тебя люблю я. Поначалу доставил тебе обид. Дурень, да, зачем-то тебя ревною. К жизни даже, к той части, что без меня. Яркая, тебя у меня ворует, Но на страже картинки стоят, фанят. Стыдные, уже не пропоцелуи, еду к тебе.